хе ты хе а так, я сейчас с не тряп стой юсит макшут Como <risos> <Por esse ledo>. é <risos>